Иссекуль. Его протяженность с востока на запад 177 километров. Площадь зеркала 6332 квадратных километра. Максимальная глубина 668 метров. Озеро хранит многие загадки, утерянных временем древних городов Суя, Яр, города Иссекуль, Чигу. Иссекуль подарил редкую возможность увидеть затмение солнца над ним. С вами в среду уникального храма природы, чьи пределы сохранили и откроют замечательные знаки развития евразиатских цивилизаций от первобытной общины до наших дней видимо поэтому и Сыкуль в переводе с киргизского горячее озеро издревле несет в своем названии синоним понятный всем тюркоязычным народам как священное почитаемое 50 лет назад здесь плескалось озеро. Шумел камыш, гнездились утки, гуси, лебеди, журавли. Потом вытоптанные домашними животными участки прибрежной степи преподнесли ряд случайных находок из бронзы и камня. Летом 1986 года в район Тюбского залива со старинным названием Хуке-Кулусунь Прибыла археологическая экспедиция Владимира Макрынина, Академии наук Киргизской ССР. Археологи провели раскопку каменных оснований двух курганов сакской эпохи 5 3 тысячелетия до нашей эры. Кроме скелета охотничьей собаки, эти курганы, разграбленные до того, как скрылись под волнами с ссыкуля, ничего не дали. Третий курган остался недоступным. На втором участке Тюбского залива работала группа подводных археологов. Руководитель Станислав Прапор. Первые же дни поисков преподнесли подводникам серию предметов из керамики. Нашли боковину котла, нище сосуда. Интерес вызвал глиняный котел для варки пищи. В последующие дни подводная археология Иссыкуля стала приносить с дна озера совершенно неожиданные предметы материальной культуры сако эпохи первого восьмого веков до нашей эры. Большой удачей, открытием для ученых стали бронзовые литники и куски заготовок. Серповидные ножи, части украшения. Они доказывают о высокоразвитом литейном производстве крупного поселения, скрытого под водой. Костяной амулет или игла для сетей. Исцикуль ставил очередной вопрос перед археологами. А это бронзовая гирька... Оказывается, грозный кистень эпохи монгольского нашествия, рядом на вершие каменной булавы или груз для сетей саков или усуней. Перед нашими глазами прошли многие детали жизни целых эпох. Перемешав их по собственной воле, Исыкуль дарил одно открытие за другим, тасуя главы эпох повеления спадов и подъемов ритма своей жизни и помог отодвинуть историю своих народов на тысячи лет древнее. Обратимся к истории самого Иссекуля. В XI веке уроженец этих мест ученый Махмуд Кашгари изобразил Иссык-Куль в центре на своей карте мира рядом с городом Барсхан. На каталонской карте 1375 года мы видим Иссыкуль с монастырем армян Несториан возможно он находился на берегу Тюбского залива потом европейские карты Средней Азии украсила белое пятно неведение под общим названием Тартария в 1724 году посол Петра I Иван Унковский Составил точное изображение Сыкуля с прилегающими районами Киргизии. Из на карте Туркестана 1831 года, 1856 год. Казахский ученый Чукан Валиханов из Сыкульских дневниками открыл время блестящих исследований географии озера, этногенеза, фольклора киргизского народа. Литописцы из Сыкуля в разное время пишут. В 12 фарсах к юго от ущелья находился город Яр, который мог выставить 3000 воинов. На северном берегу Секуля, во владениях Джикелей, на границе с владением Карлуков, находился большой торговый город Сикуль. Мне часто приходилось слышать от Тергиз предания, что будто бы на месте, где теперь озеро, был некогда город. Наконец, после затяжной зимы иссык открыл сезон 1987 года. И снова поля разбитой керамики и каменных орудий Иссык-Кульской Атлантиды. Поиск бронзы ведет Виктор Волчанский. Другая группа, во главе с Анатолием Блаватским, начала работу в следующем квадрате. Они обнаружили этот сосуд, похожий на греческий пифос. Этот бронзовый котел кульминация сильнейших находок Сахской и усунской эпохи от 6 до 3 тысячелетия до нашей эры. Два года археологи проверяли эту догадку. Но громадное количество предметов, рассеянных в одном квадрате Тюбского залива, указывает на район, где, возможно, находился именно город Чигу, известный как столица Усуней. Время создания бронзового казана сакских мастеров Руководители экспедиции Владимир Макрынин и Сергей Григорьевич Клешторный определили пятым веком до нашей эры. О превосходном мастерстве литейщиков, ювелиров, гончаров говорит эта коллекция щедрого из Иссыкуля. Другая выдающаяся находка сезона деталь конской узды из бронзы. Янтарная пуговка, бронзовая пряжка сакского типа, амулет в виде солярного знака наконечник стрелы с раздвоенной втулкой и время бед без сказов видим мы в западных и восточных пределах великого пояса степей Евразии в Урганах были обнаружены сходные предметы вооружения конской упряжи ювелирные изделия выполненные в скифском зверином стиле. Область расселения саков-скифов в Средней Азии с территории Тиньшане Северной Киргизии включала и районы юго-востока Казахстана. Раскопки кургана Исык казахских ученых Нурмухамедова и Акишева показали удивительную схожесть находок с бронзовыми украшениями барсконского кургана на Иссыкуле искусство сахских мастеров поражает динамикой и неожиданным ракурсом видения жертвенный стол из бронзы курильницы с берегов из Сыкуля индийская бусинка найденная недавно в Чубском заливе часть конской сбруи Говорит о тесных торговых связях с сопредельных стран. Древние города из Исцикуля Том и Барсхан до сих пор находятся на берегу. Загадкой было исчезновение города Чигу ставки Усуней, сменивших сахские племена. На карте Бичурина 1851 года. Город Чигу отмечен в юго-восточном районе Ссыкуля. Эти данные опять подводят нас к району Тюбского залива. По каплям, по песчинке многими тысячелетиями, Иссыкуль складывал свою оригинальную природную и культурную историческую сферу. Это и загадочный комплекс миллиона камней Санташа. Исакские курганы северного, южного берега. Но чудовищный удар бездуховности вдруг сметает с лица земли то, что собрано всем миром руками таких же, как мы, людей, еще в третьем веке до нашей эры. Ради десятка тюков сена, Пурорт на район Джейтегуза потерял уникальный исторический ландшафт. Больше никто никогда таких степных пирамид не возведет. 28 лет назад этот полуостров был едва видимым островком. Здесь находится историко-археологический памятник XIV века, называемый Дворцом Тимура. Отсюда в 1959 году начиналась подводная археология из Сыкуля. Судя по остаткам кирпичной кладки, глазури для облицовки стен, мощному фундаменту, можно представить остатки богатого по архитектуре сооружения. Дворец, как видно, из-под воды, еще до повышения уровня озера, стоял на краю отвесного холма, возвышаясь над заливом. Забытый и никем не охраняемый, он почти весь разобран туристами на сувениры и хозяйственные постройки местных жителей. Так мы теряем еще один легендарный объект, нужный будущему Иссыкулю. Туркские изваяния 7-го 10 веков срывают с мест. Ловкие провинциальные стеты украшают ими пансионаты, личные гаражи, столовые. 10 12 век. Крепость торт и другие памятники эпохи караханидов становятся загоном для скота. Глиняным карьером идут под распашку. Ничего хорошего не ждут от нашей косности и бездушья. Это редчайшая древняя доменная печь и рудный двор той эпохи, когда иссык называли Тимуртунор, железное озеро. Автографы наших современников украсили всеми почитаемый камень с буддийской надписью «Ом-Мани-Пад-Мехум». Этот памятник в честь озера поставлен тибетскими паломниками в восьмом веке последнее понижение Иссыкуля идет вследствие повышения снежной линии в более сухом континентальном климате и не вознаграждает количество воды, теряемое его испарением. В 1857 году Семенов-Тиншанский первым дал правильные научные сведения по географии, геологии, ботанике, населении Иссыкульской области и поставил его основную проблему. Профессор Шнитников, Теория биосферного цикла предсказал, что падение уровня Иссы-Куля будет идти тысячелетие. Нетрудно представить, что станет с озером не через тысячи лет, а на рубеже 21-го столетия, если помогать стабилизации его биосферы такими зловонными стоками. Сборы химических удобрений, забытых вблизи акватории озера, несут гибель всему живому там, где мы с вами вели поиск города Чигу. От загрязнения, говорят, первым гибнет суда. Нарушение экологии Сыкуля остается и на совести ученых, запустивших в озеро Сиванскую форель и судака ставших прожорливыми хищниками мы подошли к пределу когда из сикульской рыбы османа и чебака хватает только для выставки достижений народного хозяйства Скуден улов их теологов Никакая аэробика уже не поможет получить икру от полуживой самки сазана. Опасность для жизни еще не проклюнувшихся мальков рядом. Часть гибнет от стоков из ферм, часть гибнет пасти судака и форели. До сих пор не выполняется целый ряд постановлений правительства республики о переносе ферм, о создании очистных сооружений. Объявив без должной подготовки озера всесоюзной здравницей, мы породили бум ведомственного строительства пансионатов. Этот дикий самострой вышел из-под контроля, поделив озеро на свои участки. Забыты все особые правила рекреации и природопользования биологических возможностей из цикуля. Альтернатива? Озеру нужен один хозяин. Стыдно? что эти сувениры взяты нами с глубины 20 метров. Озеро, чьей чистой, прозрачной, селебной водой мы гордимся. И появилась надежда, что водный гиацинт, внедренный в систему биотехнологии по очистке вредоносных стоков, при элементарном уходе за ним поможет решить одну из проблем из цикуля. Историк Мухаммед Хайдар писал в XVI веке: вся вода, текущая в Иссикуль, пресна и приятна на вкус. В один день мы сняли верхнее течение реки Чонг-Ахсу На нижнем участке воду реки разобрали по полям. всю воду на поля. Такое происходит ежегодно с десятком больших и малых рек Иссикуля. Лишая эссеккуль воды, еще мы забыли, что прекрасные урожай садов и полей имеем благодаря особо благоприятным климатическим условиям, созданным эссеккулем. Трудно поверить, что 45% своей воды эссеккуль получает за счет подземных истоков, когда мы вскрыли десятки артерий и пускаем на воздух драгоценную воду. Загрязнение атмосферы с общим парниковым эффектом привели к быстрому таянию снегов, исчезновению льда малых и средних ледников озера. Уничтожение лесов Тяньшанской ели, арчи, ведет к обмелению и высыханию рек озерного бассейна. Круг проблем озера замкнул пресс экономической гонки. Он привел к чрезмерному увеличению поголовья скота. А бессистемный выпас овец съел и вытаптывает альпийские луга и заповедники, лишенные заботы и охраны. Наступает эрозия, гибнет лес, а мы распахиваем пляжи, высаживаем на них деревья, чуждые природе и пейзажи Масыкуля. Мы с Харабулумом, стал природной лабораторией Тяньшанской физико-географической станции. Здесь за период постоянных наблюдений 1927-1987 по год уровень из цикуля упал на 3 метра. Хорошо видно, что отступая, озеро обнажает так называемую голоценовую террасу. По ней, как по годовым кольцам, можно определить время и скорость ухода озера. Комплекс исследований, проводимый учеными по гидродинамике береговых процессов озера, с учетом исторических данных, показал, за 162 года озеро в районе Карабулума ушло на 2 километра 300 метров. С группой аквалангистов Юрия Селиванова, изучая состав донных отложений, Ученые держат в поле зрения целый ряд природных факторов. Они несут ценную информацию о жизни озера для анализа и прогнозов периода снижения уровня. С помощью глины, песка и подводных течений фантазия Секуля создает эти причудливые вазы, пепельницы, называемые этификатами. Озероведы с гидрометеорологами пришли к выводам, что общая сумма воды, получаемой озером от рек, вместе с осадками, оказалась меньше той воды, которую озеро теряет за счет потерь на хозяйственные нужды и влаги, испаряемые со всей поверхности. Выходит, что этот дефицит воды определяет падение уровня Сыкуля, которая по теории биосферного цикла может продолжаться тысячелетия. Один из прогнозов ученых говорит, что такая регрессия приведет к экологической катастрофе. Ждать дольше 2000 года нельзя. Надо искать воду для Иссекуля. В качестве экстренной помощи озеру Казахская и Киргизская республики решили перебросить часть стока реки Хархарак каналом через реку Тюб в Но строительство канала, начатое треста иссык куль строй в 1982 году, остановилось на отметке 10 километров. Всего лишь 17 километров канала по древнему руслу, которым когда-то Хархара несла свои воды Иссыкулю, не могут построить в течение пяти лет. Без воспитания высокой духовности общей культуры мы не сможем помочь ни Иссыкулю, ни вообще природе. Надо признать, что мы стоим или уже перешагнули критическую границу терпимости биосферы Иссык-Куля. Нельзя жить только господством над природой, только эксплуатацией природы. Пора понять всем нам, что вся экосистема озера тесно взаимосвязана. Нарушение одного звена ведет к оскудению или гибели других звеньев среды обитания. Иссыкуль сохранил и принес нам мудрые традиции жизни. Учит прекрасному. Идем же с миром в чудесный храм природы, наполним это пустое русло к нему не спорами бумажных забот, а помощью реальных дел, чтобы остаться достойными благодарной памяти Иссыкуля, сохранив и оставив его будущему.